Приветствую, вы на канале UAD, и сегодня хочется вас спросить, что приходит на ум, когда я говорю игры от русских разработчиков. Вероятно, это братья-пилоты, если кто-то еще помнит такую игру. Ужасное происшествие! Что там? Из зоопарка города Бертичева пропал слон. Что же это получается, шеф? Получается интересное дело. Какое дело? Дело о похищении слона. Дальнобойщики, а может быть вообще корсары? Напишите в комментарии, в какие игры от российских разработчиков вы играли раньше или играете сейчас. Но вернувшись к теме, все игры, перечисленные выше, это не то, о чем сегодня я хотел бы поговорить. На самом деле есть игра, которая внешне никак не позиционирует себя как проект от российских разработчиков. И это Kings Bounty. Именно об этой игре хотелось бы мне с вами поговорить, разобрать ее появление, сюжет, особенность, а также гейм и саунд дизайн. Погнали! Но давайте начнем с того, что из себя представляет самая первая часть этой игры. Она не имеет никаких дополнительных названий и звучит просто как King's Bounty. Выпускала ее компания New World Computing. Именно они подарили нам всеми любимую игру Героя Меча и Магии. Если коротко, то King's Bounty от этой студии является пошаговой ролевой RPG, где нам давали возможность играть за одного из персонажей, рыцарь, паладин, варвар или волшебницу. По сюжету, игрок должен найти и вернуть королю легендарный утерянный артефакт, местоположение которого отмечено на древней карте. Но карта была разорвана на многие части, и каждая часть была отдана одному из злодеев, с которыми игроку необходимо сразиться. Или же хранится вместе с одним из восьми артефактов, разбросанных по сюжету. В игре ведется учет времени в игровых днях и неделях, Неделя составляет 5 дней. При движении по равнине или по морю в пределах одного архипелага за день игрок может сделать несколько ходов. В то время как по пустыне лишь один ход. Начало каждой недели ознаменовывается списанием денег за пользование кораблем и на поддержание армии, а также поступлением жалований от короля. Каждая неделя объявляется неделей какого-либо из существ, но каждая четвертая неделя – это неделя крестьян. При этом боевые возможности выбранных существ в эту неделю увеличиваются, а все места, где их можно приобрести, вновь наполняются. Отведенное для игры время определяется выбранным в начале уровнем сложности. Данная система была позже перенесена в Герои Меча и Магии. В марте 2007 года российская фирма 1С приобрела права на использование торговой марки King's Bounty. Официальное продолжение серии разработано в Владивостокской компанией Katari Intertave, известной по таким проектам как Космические Рейнджеры и Космические Рейнджеры 2 Доминатор. Полное название новой игры звучит как King's Bounty The Legend или Легенда о рыцаре. King's Bounty The Legend это фантастическая рыцарская сага, представляющая собой смесь ролевого приключения и тактических сражений, построенных по классической схеме King's Bounty. Разработчики ремейка решили поменять механику игры и от пошаговой стратегии перешли к стратегии в реальном времени. Главный герой его армия путешествует по игровому миру, представляющему собой несколько десятков связанных локаций. При столкновении с врагом действие переносится на боевую арену, где игрок уже в пошаговом режиме командует своими войсками. В легенде о рыцаре присутствует только один режим игры – сюжетная кампания. История подается в виде неозвученных диалогов героя с персонажами. Лично я считаю это хорошим ходом со стороны разработчиков, так как внутренний голос человека подбирает более подходящий тон и тембр для озвучивания того или иного персонажа. И голоса звучат всегда так, как вам нужно. Ну или разработчики просто решили сэкономить на озвучке. Игра начинается с того, что главный герой должен сдавать выпускные экзамены в школе, чтобы определить, какую работу ему поручат искателя сокровищ, охотника на драконов или истребителя нечисти. В качестве одного из испытаний герою предстоит спасать от дракона манекен принцессы. Вне зависимости от действий игрока он получит титул королевского искателя сокровищ. Получив работу при дворе короля, герой начинает выполнять для него задания искать разбойников, ограбивших сборщика налогов, помогать старшему брату короля, отрекшемуся от престола и доставлять специальные грузы. После выполнения третьего задания в руки герою попадает шкатулка ярости. После этого король дает герою задание разузнать, что происходит на одном из подконтрольных островов. Герой летит туда на дирижабли и встречается с Сорочьим Шаманом, управляющим огромной черепахой. Данная черепаха является первым из трех боссов в этой игре. После победы над черепахой герою дается поручение отправиться на архипелаг Острова Свободы, контролируемого пиратами чтобы получить карты шахт, требующиеся из-за грядущей войны с королевством гномов Кардаром. По возвращении в Дарион, герой рассказывает королю об этом, и тот говорит разобраться с данной проблемой, поскольку рабство в не запрещено. Следы приводят к барону Ахею, выкупившему пограничный между Дарионом и Кардараном крестонские шахты, которые развязал войну между гномами и людьми. Когда игрок побеждает войско Ахея, король Марк поручает доставить мирный договор королю гномов. Герой отправляется в Кардар, но король гномов Торн Дигор не верит в добрые намерение людей и просит отбить замок, в котором живет его сын, от захватчиков и демонов. Только после этого он соглашается подписать договор. Когда герой возвращается к королю Марку, тот сообщает ему, что за время его отсутствия эльфы похитили принцессу Амели, единственную наследницу престола. Чтобы вернуть ее, игроку надо отправиться в страну эльфов Элинию. Там он узнает, что королева эльфов Фиолета потеряла рассудок, потому что ее душу похитил предводитель нежити Корадор. Чтобы вернуть королеву к жизни, герой с помощью книги мертвых отправляется в загробный мир, представляющий собой отражение Элинии. После победы над Корадором к Фиолете возвращается разум, и герой узнает, что принцессу забрали орки на свой остров Мурак. морского пути туда нет, и по воздуху добраться туда тоже невозможно. Единственный путь лежит через магический лабиринт Хааса, запечатанный несколько веков назад. Ключ от лабиринта находится у гномов, но когда герой приходит за ним к Торн-Егору, тот сообщает, что ключ был похищен во время нашествия демонов. Герой спускается в самые нижние шахты и через портал попадает в мир демонов, где и находит ключ от лабиринта. Пройдя через лабиринт хаоса, представляющий собой сложную систему порталов, герой попадает в Мурок, на континент орков. После сражения с предводителем орков, один из шаманов рассказывает герою, что принцесса Амели – божественный ребенок и что ее слезы обладают особым эффектом. Герой заставляет орков отвести его туда, где они держат принцессу, и те доставляют его на архалете. Герой оказывается на голове огромной черепахи, которая держит на себе мир Эндорию. На ее голове герой находит Амели. Но тут на нее нападают драконы во главе с драконом Хаасом, организовавшим похищение принцессы. После победы над ними герой забирает принцессу и возвращает ее отцу. В знак благодарности король присваивает ему титул Искателя миров. На этом заканчивается сюжетная линия King's Bounty The Legend. В отличие от первой части, в самом начале нам предлагают на выбор всего лишь три игровых класса. Это Воин, Паладин и Маг. Различия между классами упираются в распределение трех начальных характеристик, показателя лидерства и двух особых способностей, присущих определенному классу. К слову о способностях. Здесь они предоставлены в виде пассивных навыков, имеющих как более, так и менее полезный функционал. Ролевая часть игры предоставлена в виде получения опыта, приобретения тех самых способностей, а также жены. Да-да, вы не ослышались, персонаж в течение игры может жениться и даже получить от этого бонус в зависимости от того, на ком герой женат и от того, кто у него родился. Да, у персонажа могут появиться и дети. В игре опыт получается двумя способами, это бои и задания. За получение нового уровня персонажу будет предложено выбрать одно улучшение из двух, среди которых улучшение отдельной характеристики, увеличение запаса маны, либо увеличение лидерства. Кроме этого, за уровень выдаются руны, на которые и приобретаются те самые способности. И количество получаемых рун определенного типа также зависит от выбранного класса в начале игры. Стоит отметить, что подобные руны можно найти и во время путешествия по миру. Как и в Героях Меча и Магии, у персонажей есть слоты под артефакты, которые будут давать определенный бонус. При этом артефакты делятся на два вида. Это простые и разумные. И вот тут игрока поджидает один небольшой, но очень интересный игровой элемент. Разумный артефакт имеет показатель морали, который от определенных условий может повышаться или понижаться, а при слишком низком уровне предмет откажется давать вам бонусы. Исправить это возможно лишь благодаря сражению с хранителями артефакта. King's Bounty не была бы собой, если бы не имела возможность путешествовать по глобальной карте мира. Мир, конечно, не бесшовен, для перехода между локациями нужно будет немного подождать. Сами же локации могут даже показаться тесными, часть территории мала по своим размерам, а крайне редкие территории отличаются еще и слабой наполненностью. Но в основном мир вокруг нас разнообразен и имеет свои особенности. Пока вы путешествуете по глобальной карте, время не останавливается, только если вы не нажмете на паузу, конечно. Так что случайно, встав на пути патруля, можно ненароком начать битву. Пространство вокруг нас в какой-то степени живет и без нашего участия. Игрок может заметить зайцев с белками, бегущих рядом с деревьями, увидеть, как бежит вода и услышать ее журчание, приметить, как ветер покачивает деревья. В зависимости от того, где персонаж будет находиться, он будет наблюдать какие-то особенности, присущие определенным землям. А все это будет сопровождаться прекрасной музыкой, которая не надоедает раз за разом, а также цветовой гаммой игры, которая подчеркивает ее сказочность. Взаимодействовать персонаж может с противниками, нейтральными и дружественными NPC. Заданиями, сундуками, тайниками и кладами. Встреча с первыми начнет сражение, другие NPC могут выдать вам задание или сказать что-то интересное, хоть и не всегда. В сундуках, тайниках и кладах вы можете обнаружить золото, кристаллы магии, ранее упомянутые руны, либо артефакты. Наибольший интерес вызывают здания, только в них игрок способен приобрести войска. Как и в классической King's Bounty, у вас нет личного замка. Вам нужно найти определенное строение, чтобы приобрести того или иного юнита. Немаловажно и то, что количество воинов в этих зданиях имеет свойство заканчиваться, что на высоком уровне сложности будет вызывать определенные проблемы. Интересно еще два момента, уже чуть ближе относящиеся к боевой части. В зависимости от территории, на которой будет происходить сражение, противник или вы можете получать определенные бонусы, поэтому в игре возможно отвести противника туда, где вам будет удобнее биться с ним. Походных заклинаний, как в Героях Меча и Магии, здесь нет. В игре присутствует лишь боевая магия, которую игрок изучает при помощи свитков и кристаллов. Стратегическая часть игры может напоминать не раз упоминавшиеся героя Меча и Магии, но в отличие от этой серии, Kings Bounty имеет ряд отличительных особенностей. Первое, на что обратит внимание игрок, это не всегда стандартная карта боя. В зависимости от места, в котором вы сражаетесь, карта боя может быть крайне ограничена, что может сыграть на руку вам или вашему противнику. Второе. На поле боя могут быть активные объекты двух типов, сундуки и объекты силы. Первые по своей природе ничем не отличаются от сундуков на глобальной карте, а вот вторые могут повлиять на игру. К объектам силы относятся крест, улей, статуи дварфа и другие объекты, которые могут как положительно, так и негативно влиять на участвующие в сражении войска. Третье, это то, что количество юнитов, которое может быть в бою с героем, ограничено пятью видами и показателем лидерства персонажа. И четвертое, кроме заклинаний в бою игрок может использовать шкатулку ярости, в которой заключены могущественные существа. Они питаются той же самой яростью, о которой я упоминал ранее, и имеют свойство прокачиваться в зависимости от чистоты использования и сложности боя. К примеру, лучник способен пускать огненные, ледяные или же стрелы дракона. Каждый из этих навыков не просто так сделан. Ими необходимо пользоваться, чтобы одолеть противника с наименьшим количеством потерь. Сражения в этой игре даже на среднем уровне сложности заставят подумать. Особенно если вы идете на противника героя, способного использовать заклинания, либо ведущего огромную армию. Игра наполнена поистине прекрасным и волшебным музыкальным сопровождением, которое четко отражает ту или иную сцену или локацию. Музыка тут является неотъемлемым элементом игрового процесса. Мы ее слышим, но не всегда обращаем на нее внимание, но если убрать ее полностью из игры, будет уже что-то не то. Все композиции в игре, кроме одной, исполняются симфоническим оркестром без каких-либо дополнений, и лишь одна из них, под названием В тени древа, включает пятистишье, написанное композитором Михаилом Костылевым и исполняемое певицей Еленой Романовой. Долгое время после анонса игры разработчики не давали никакой информации о музыкальном сопровождении. И лишь через год после анонса стало известно, что музыку будет писать Виктор Краснокутский из калининградской студии Трихорн Продакшн. Ранее работавший над саундтреками к играм «Восхождение на трон», «Не время для драконов» и «Кодекс войны». Кингс Баунти легенда о рыцаре – это игра, затягивающая основной историей, не менее интересными побочными заданиями, сражениями, над которыми вы будете ломать свою голову, территориями, по которым вы будете путешествовать. Музыка, которая подчеркивает сказочность мира, в котором находится герой. Все это будет возвращать вас вновь и вновь в этот прекрасный мир, пока история не закончится, а последний противник не будет повержен. Игра позволит почувствовать себя не просто участником этой истории, но и героем, не забывая при этом подшучивать над происходящим вокруг. Спасибо за внимание, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И конечно же пишите свои комментарии.